Готовим сегодня диетический чихахбили из курицы. Вкусно, сочно, ярко и аппетитно. Такое чахахбили можно готовить из любых частей птицы. Хорошо идут голени, филе, крылья. Для рецепта используем лук, чеснок, помидоры. Томить курицу будем в сковороде, с добавлением воды. В итоге получится очень нежно, вкусно и ароматно. Специи можно взять по своему вкусу. Нох хмели ли добавить стоит однозначно. В финале видео вы сможете записать ингредиенты блюда. Подготовьте ингредиенты. Очистите репчатый лук, сполосните и просушивайте, нарежьте лук полукольцами. Помидоры ополосните и просушивайте, нарежьте помидоры дольками небольшого размера. В сковороде прогрейте буквально ложку растительного масла, выложите голени и поджарьте до легкой румяной корочки, 3 минуты. Вкуснее тем, кто подпишется. Добавьте к курице лук, помидоры, пропущенные через пресс чеснок, специи. Влейте в сковороду воду, по желанию добавьте лавровый лист, тушите курицу под крышкой 45-50 минут готовую курицу посыпьте рубленной зеленью приятного аппетита кто не подпишется останется без следующих вкусностей нам понадобится куриные голени 4 штуки лук 100 грамм помидоры 150 грамм чеснок 10 грамм вода 250 миллилитров масло растительное 1 чайная ложка зелень 10 грамм соль по вкусу – перец, по вкусу – хмелесуни или по вкусу – количество порций – 2. Комментируйте, подписывайтесь, лайкайте, подписка – гарантия того, что не пропустите свежие вкусняшки. До встречи на канале.